В теории о привязанности говорится о том, что сильная эмоциональная и физическая связь с нашим первым опекуном в первые годы жизни играет большую роль в нашем развитии. Если связь сильная и мы безопасно привязаны, то мы увереннее изучаем мир. Мы знаем, что в любой момент можем вернуться в наш укромный уголок. Но если связь слабая, мы перестаем чувствовать себя защищенными. Мы боимся изучать мир, который выглядит пугающе потому что не уверены в том, что сможем вернуться. Люди с безопасным типом привязанности умеют доверять, легче заводят знакомства и в результате более успешны в жизни. Люди же с небезопасным типом привязанности склонны не доверять. У таких людей отсутствуют навыки общения и им сложно строить отношения. Существует один тип безопасной привязанности и три типа небезопасной. Амбивалентный избегающий и дезориентированный. Первым трем характерна организованность в ответ на раздражителя. Последний же тип отличается растерянностью. Чтобы лучше разобраться в теории, рассмотрим мистера и миссис Смит, у которых четверо детей. Лука, Анна, Джо и Эми. Смит и хорошие родители. Они часто обнимают своих детей, смотрят им в глаза, тепло с ними разговаривают и всегда поддерживают. Но в один момент мистер Смит умирает от тяжелой болезни. Для миссис Смит жизнь становится тяжелой. Она проводит все время на работе и в то же время воспитывает детей. Невыполнимая задача. В шесть лет мозг Луки практически развился. У него сильный характер и его представление о мире сформировалось. Новые обстоятельства его не сильно затронули. Он знает, что всегда есть мама, его верный друг. Его привязанность безопасная, поэтому он сможет доверять людям, когда вырастет, и будет наполнен оптимизмом. У него положительная самооценка. У трехлетней Анны есть проблемы из-за дефицита внимания. Поведение мамы для нее теперь непредсказуемо, и поэтому она взволнована их взаимоотношениям и начинает ее докучать. Чтобы получить внимание от мамы, ее эмоциональное состояние меняется, и она начинает кричать. Когда мама предсказуемым образом реагирует на нее, Анна ведет себя неоднозначно и прячет свои настоящие чувства. Во взрослой жизни все видят в непредсказуемого и капризного человека. Ее самооценка менее положительная, а тип привязанности амбивалентный. Двухлетний Джо проводит время с любящим дядей, который считает, что хорошее воспитание – это результат строгости. Если маленький Джо ведет себя слишком эмоционально или громко, его дядя злится и может наказать. Джо испытывает страх и понимает, что для того, чтобы избежать этого, ему нужно скрывать свои чувства в любых ситуациях. Будучи взрослым, он придерживается этой стратегии, и ему сложно строить отношения. Его самооценка достаточно негативна, и тип привязанности избегающий. Годовалую Эми отправляют в детский сад. Персонал детского сада плохо обучен, перегружен и часто находится в стрессовом состоянии. А некоторые сотрудники проявляют агрессию. Поэтому Эми испытывает тревогу от людей, в которых пытается найти поддержку. От этого ей сложно поверить в любовь, и она не способна доверять. И поскольку она испытывает беспричинный страх, то старается избегать контакта с людьми. Во взрослой жизни она считает себя недостойной любви. Ее самооценка негативная, и тип привязанности дезориентированный. Наша привязанность формируется в первые годы нашей жизни. Это время, когда мы слишком малы, чтобы выражать свои мысли и чувства, и в результате испытываем высокий уровень стресса. Наши надпочечники начинают выделять гормоны стресса Адреналин и кортизол Сердце бьется сильнее, кровяное давление повышается и мы испытываем тревогу Если это происходит часто, то такое состояние называется токсичным стрессом Токсичный, потому что ухудшает развитие мозга ребенка и ослабляет иммунную систему в состоянии эмбриона или в раннем возрасте токсичный стресс способен изменить экспрессию генов, что может отразиться на нашем здоровье несколько лет спустя. Разыграв необычную ситуацию, мы можем определить тип привязанности ребенка уже в годовалом возрасте. Для этого нужно дать ребенку поиграть с его мамой несколько минут в комнате, после чего оставить ребенка одного и посмотреть на его реакцию, когда мама вернется назад. Ребенок с безопасным типом привязанности сначала обычно обнимает маму, после чего успокаивается и продолжает играть. Дети с небезопасным типом привязанности могут вести себя амбивалентно и избегать контакта. Некоторые не в состоянии остановить слезы, а кто-то отказывается снова играть. Долгосрочный эффект нашей привязанности в раннем возрасте давно описан. С помощью этих знаний исследователи из университета в Миннесоте могли по поведению трехлетнего ребенка с уверенностью в 77% сказать, бросит он среднюю школу или нет. В другом исследовании первокурсников Гарвардского университета попросили оценить свою близость с родителями. Спустя 35 лет их спросили о состоянии здоровья. 91% опрошенных у кого были плохие отношения с матерями, имели различные проблемы со здоровьем, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертензия и алкоголизм. Среди тех, у кого были хорошие отношения, проблемы со здоровьем имели лишь 45%. Есть и другая причина, по которой стоит уделять особое внимание детям в раннем возрасте. В этом возрасте формируется их последующее поведение – Ребенок, который чувствует себя безопасно привязанным в 2 года, способен завести друзей в детском саду. Его мировоззрение формируется от любого взаимодействия, и он развивает оптимизм. В результате он выстраивает хорошие отношения в школе, а затем и в колледже, и в конечном итоге на работе. Небезопасно привязанные дети могут быть лишены такой возможности. Психолог Джон Болби первым описал теорию привязанности. Он утверждал, что тот, кого нельзя приручить к матери, не в состоянии совладать с собой. Другими словами, тот, кто лишен безопасной привязанности, не может понять себя. А для того, чтобы понять себя и свои чувства, ему нужно разобраться в прошлом.